Всем привет, в этом видео будет пупк и другая игра. Все я замолкаю, а вам приятного просмотра. У меня скилл херовый, блядь. Тем более от первого лица, да? Я старенький, блядь. Компьютер... Ой, старенький! А сколько? 38. 38. Офигеть. Так, с нами летают. Раз, два, <свист> два. Опять двойка, блять. Опять сука, какие-то. А одни и те же с нами падают, что ли, блять Возможно. За жоплику там удел, один падает. <свист> О, а <свист> вот, <свист> вот. <свист> а, не, они падают за жопальку. В мою за. Нет, они все упали к вам. да Я вот в... Я, если что вас прикрываю. <свист> <свист> <свист> Чувак, у Саня, Саня, все. Блять в угнестых. Сика, не заметила. Вот, вот, вот. И я также что трад. Выпернят, у тебя убьешь его. У меня нет опять убьё не ствола. Стуки, ебаные. У тебя сколько там ХП, Габи? Я, я не вижу, сколько. ни о чем Не должен быть У него аура. Так, у нас еще Стало один столько. есть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сначала тихо, тихо, тихо. Саня сдох, потом, блин, Здесь теперь сейчас Тох. Ой, это Андрюха. Откис. Бывает. Капец, там памятник Ленина или что это? В смысле? Вот тут. На желтой метке. Еще этот сзади, бля! А! Стой, Гибу. стой, стой, стой, стой! Не убивай, не убивай, не убивай! Сзади, ааа, сзади, Саня! Вот тут вот, прям вот как заходишь слева. Блядь. Стой, стой, стой, не полный. Я был ханет ебал. Еще один! Еще один! Иду. Это бот, это бот. Мин. Капец их поналезло, а? Пиздец. Уползаешь. Я три раза тебя уже пытаюсь поднять. Уползает, уползает от меня. Я хотел, чтобы это... тоже упал, видел нас, Ибатью. Назвать крысы-то с одной стороны неправильно. Не, он в окошечке, Андрюху, короче... Прихуячил, и Андрюх орёт, типа, а, он в окошечке, если вылезешь, ебать, там его застрелят, А он там своего поднимал. И я захожу прям, ха, че, ебать. И тот падает. Ну, э, я, я... я даже не понял, кто ой, его Ой-ой-ой. Что такое? Да ладно, меня убивает. <связь> Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай, ай. Как там так, поднимается. Да вот. я его убил, там, чувака. Вот, да, да, да, я вижу. Вот это все бери. Я тебе скинул там глушитель. Да, да, да, да. Это что такое, Миша? Кто у тебя там стреляет? Ахаза. Кто там у него есть? Снежный человек. Растения закрывают. Нам зону надо. Миша, давай уже в зону, да, надо. <связь> тут за дверью был. <связь> а, боже, вижу. Вот вижу, вижу. Да блин! Мы сейчас да опять! Мы сверху то а уеби Я ему дал дважды. А где он? Тут его нет. Я ему два раза, или это я твои видел. Хороший где он? Убили уже. Да бля. Лутануть его, у него может. Нет, зона, Зона. Давай, уходи. Да, уходи. Давай же к нему придешь. Вот вот это единственное. Живее на шифте. А я, я что делаю? Пентуйся. Потормаз... Красная зона, кстати. Не, не, я лучше выйду не тогда нафиг. Сам... Додумаешься. Не, я просто думал пешком, пешочком, пешочком. Там далеко, да, без, близко. Поехали. У меня до сих пор даже коллиматора нету, до сих пор с голографом бегаю. Зона пошла. Ко у меня вообще ничего нету, так Опа. Это откуда хорош лучший, просто лучший. Вырулили. Да, блять, с которыми, блядь, не То видишь. Зоны зона, и зона. Вы издали, Алион. Ладно, поехали. О, у? Ты идешь? Под, под Я на месте сижу. Под, Тем под под более зоны едет, идет, блин. А мы будем как дураки, блять, сидеть так, там? У меня вот бустов мало. У меня вообще у нет у меня бустов. Нет. Да. да не, просто. Ладно, забейте. Чув... Да, ну не ладно, блин. Да просто когда стреляют, надо забирать. Ну типа они очень плохо стреляли. Я <свят> в, в ангаре есть люди. Баги Давай стоит возле ангара. Аккуратней. Еще я его только вырубил. Еще стреляет откуда-то по мне. Да, ВСС с вон вижу С ангаром. Да я. Вижу. Отлично. Там еще есть. Хаешку надо прокинуть. Томи еще один есть. Да, в курсе. Нет, вот он. это не в доме. Вон, вижу, вижу, вижу. Принёс, молодец какой. Убил. Тут идите, всё. забирайте, все, что хотите есть. Все, я убрал. Я коряк, наверное, подхвачу, я с Миником уже заколебался стрелять. Осталось... Так, остался... Бусаюсь? Остался один, пацаны. Либо, либо, сб... либо сборники. Пять человек осталось. Сборники. Это, блядь, схват или... Сборника, походу. Да, либо один схват и два сборника, либо все. Мы не должны проиграть, слышите? У меня 9 киллов, капец. Это очень хороший У меня запец. один. Ну, и база, я, Андрюха там... отомстил. Ну да. А я за, получается, калибра дважды. Да. Ну, да у меня, с... видишь, у меня потеря, у меня монитор, блять, херовый. Зрение слабенькое, я могу вдалеке плохо замечать людей. наверх, а там могут быть они вот как раз сидеть. Мне кажется, они на другой стороне. Почему? Потому что куда дроп падали. Впереди у нас, мне кажется, пока никого нету. Пацаны не богатые этими имевач... боликами и энергетиками. Блин, у меня три болика осталось. Держи я это, осталось. По, одному, по одному скину. Да-да-да, а то у меня вообще же ничего нету. По-хорошему я бы перешел бы на через дорогу, через эту, на ту горы. В зону идите. В, в зону нам надо идти. А, ну все, нам... О, осталось О. два в живых, Ой, Один это... остался. Один! В живых. Один! Один. Один остался. Ну все, это все. Я говорю, блядь, не... ну бы, блядь, одни остались. Короче, все. Ты про учили... нас? Нет, против нас играют, ну ушли короче играть в этот столов тут остались одни такие студенты пионера да не тут как играли так Зона в зону в зону кого в детстве она типа тяжелая это а тут подглайд блин О, у меня кто-то есть Ой, своего расхуярил на мальчик мальчик стой, стой. Ой, ландыши и ландыши, да. М24. Дроп на меня падает, короче. Так, у меня, короче, блядь, 3 килла всего. Один. 9. Ну, такой эпичный килл вообще. По сравнению с вашими ботами там. Он ну, да, ковородкой, блядь, нахуй, кинул и попал, да? Ну, почти. Блин, здесь вот жалко, как всему такие дацки. Да, было прикольно. А помнишь, как это было дело, когда сковородкой ты уебал, чувака, блядь. Когда тебя, <laughs> тебя убивает? А, да, да, да. И... Нет, это в Сани да, играли. Мы не играли блядь, вроде я вроде было с тобой да. так. -то... Да, у нас тоже было. Бот стоял, смотрел на нас. Типа, пойдем его с сковородкой, забьем, нахуй. Забили, блядь. Тут здание, походу, где-то в том фаранте. Да, я понял. Ну, какой-нибудь чувачочек. Блин, одного я... человека искать на такой да большой да, Очень большая зона. Очень большая зона. Я на вышечку. Матак есть. Пойду покатаюсь. Я на вышечке он в этих домах может проверить дома просто наверное. ну я вот как-то трехколеска ты трех, не беру трехколесник да да да я вот ты Расстро... расстроился расстроился отпиляй колески ну дроп я хочу дроп залутать у а меня блять прямо это поворачивает всего. ну залутай. я короче пошел контрольте меня по мне сейчас будет стрелять чувак и все а, надо мне это залечиться. Да, его нету Он где-то тут сзади остался. То есть, может быть... Нет, вот он, я его вижу. Ой, я, я, вот он, пацаны, прям дроп, вот он. Он хорош, блядь, вверх поднимается к тебе. Возьми автомат, блядь, повернуто. Да, я понял. Так, так, так, так, так, так, так, сменится. Он от дропа поднимался вот здесь, вот, да, вот, вот, вот где... Вот этот камушек. Я должен его первый убить. А, а концовка вот такая. Пишите в комментариях, победа Ты или нет.